Добрый день. Сегодня гостями нашей студии стали специалисты в области русской культуры и русского языка, гости Казани и нашего Казанского университета Сельман Сира, переводчик с русского языка на испанский и переводчик с новогреческого языка, и специалист в области русского языка и его преподавания во Франции Марианна Данлоп. Марианна, мне хочется начать нашу беседу с вас. Расскажите, пожалуйста, а как получилось так, что вы начали изучать русский язык? Вы знаете, я сама не знаю точно, потому что это мой отец, очевидно, решил за меня. Это был мой второй иностранный язык, и мне было тогда 12 лет но мне сейчас кажется что он выбрал именно русский язык потому что это был немножко способ попасть в лучшие учебные заведения сейчас существует эта практика я думаю что в прошлом тоже существовал еще у нас ну, была в моде эм, россия из космоса гагарин и так далее и тогда была ну, волна и такая изучение русского языка который нет сейчас к сожалению а что русский язык изучали в лицеях во франции в школе Да, в лицее но это был даже не лицей это, тогда это называлось лицей теперь говорят колледж, колледж. Mm -hmm. значит это первая, средняя школа а многие, кроме вас, выбирали в качестве второго языка русский? Не очень много. Вот в том то и дело, что было очень интересно заниматься в классе, где только 10 человек, 10 учеников. А в остальных классах по другим языкам было это по 30, по 35. Угу. Знаете, у меня такой неожиданный, может быть, вопрос. Вы так хорошо говорите по-русски, со всеми спряжениями склонениями, что достаточно сложно. Но вот мы учим наших студентов английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам. Но далеко не все говорят на этих языках, даже после того, как они четыре года на протяжении многих часов эти языки изучали. А как получается так, что вот вы говорите совершенно свободно? Как, какие методики можно было бы использовать нам, чтобы наши студенты тоже так совершенно свободно говорили на иностранном языке? Но, вы знаете, я думаю, что студенты, которые не способны говорить на иностранном языке, они просто делят свое время на учебное и на, не знаю, на развлечения или подрабатывают, я не знаю. Но они не делают язык э, центром своей жизни. И я думаю, что человек не надо делить там, отдых, досуг и учебу, потому что учеба – это тоже увлечение. и это, Например, надо смотреть фильмы, слушать песни, постараться ну, искать все возможности разговаривать на языке. И я думаю, если человек думает, что учеба – это как работа, и сделал дело, гулял смело, ну, это ни к чему не приведет. А на скольких языках вы говорите? Ну, говорю, то есть могу говорить довольно свободно на пяти языках. А потом на уровне разговорного языка еще на, четыре, на пять. И изучаю, добавок еще пять, значит, 15 пятнадцать получается. Это совершенно потрясающе. А, Сельма, а на скольких языках а, говорите, читаете вы. Нет, я не настолько способна, у меня просто семь языков. Семь языков? Да. А русский язык вы тоже начали учить в детстве или позже? Нет, нет, нет. Русский язык я начала учить на подготовительном факультете в МГУ, когда я прилетела в Советский Союз с целью учиться э, учиться. А да. почему вы выбрали русский язык? И так получилось, Я что... думаю, что русский язык выбрал меня. Русский язык выбрал да. Потому что русская культура так тесно связана с вашей жизнью. Вот Мне очень интересно, а как вы решили это? Тоже, это тоже, вот, как у Марьяны, у меня связано с отцом. Мой отец был актером театральным в Мексике. И всю жизнь я сосуществовала вместе с Чеховым, с Гоголем, с Андреевым, с Достоевским, потому что папа обожал Достоевского. Вот И как-то своим путем... Это вот когда я закончила школу, мне пришлось делать решение, чем саняться дальше, кем быть. Я думала, что я буду преподавателем русского языка. Вы тогда жили в Мексике. Да. И вы из Мексики решились через океан лететь в Россию, когда Советский Союз да. изучать русский. Да, нет, русскую литературу. Русскую литературу. Да. Да. Угу. Да, и, кстати, я а сделала решение о языках. Вот Серма только что говорил со мной, пока мы ждали, на французском языке, на блестящем французском языке, Спасибо. как француженка. А я Спасибо. так по-испански не могу. То есть, если я в Испании, да. я могу разговаривать. Если в Италии, я могу разговаривать на итальянском. А так, в, когда нет контекста, мне это совершенно невозможно. А Она позволяет вот вам чувствовать себя согласно. гражданами мира и вообще совершенно свободно чувствовать себя в любой стране. Ну, это моя цель. А у вас? И у меня. Mm -hmm. <laughs> То есть я mm -hmm. ненавижу быть мой. Когда я приезжаю в страну и не понимаю, что они говорят, и не могу сказать, что мне нужно, или какие у меня есть впечатления, я чувствую себя очень глупо. Поэтому я стараюсь учить языки моих любимых стран. У нас в Институте международных отношений есть конкурс для студентов, который называется «Полиглот». Угу. Мы будем приводить вас в качестве образца и показывать им эту передачу. И пусть они смотрят на вас и учат не один, не два, не три, а семь и больше языков. И пусть они тоже чувствуют себя гражданами мира. Да. Вы знаете, я говорю на эсперанто, это один из пяти языков, которыми я лучше владею. Но дело в том, что люди, которые говорят на эсперанто, они хотят путешествовать по всему миру и благодаря этому языку международному иметь контакт с местным населением. Но я не так поступаю, потому что каждый раз, если я еду в новую страну, мне обязательно знать этот язык. Даже если я буду говорить на эсперанто. Вот, например, в июле я еду в Корею, там есть там международный съезд аспирантистов, каждый год проводится, одну неделю. Но я все равно изучаю корейский язык. Но я знаю, что вы неделю в Казани и уже начали учить татарский. Да, я нашла э, преподавательницу маленькую, э, девушку, петит-женфи по-французски, девушку, э, которую зовут Айсулу. Она очень красивая, у нее голубые глаза и темные волосы. И э, э, я уже могу читать маленькие тексты. Потрясающе. Сергей, а... у меня к вам вопрос. Вы ведь э, в Казани, вообще в Татарстане, в Елабуге бываете очень часто? Но чаще хотелось бы. Хотелось бы чаще. Да. А, как вы оказались в Казани? Почему вы приехали к нам в этот раз? В этот раз? В этот раз, потому что у меня через два дня открывается фотовыставка в Национальном музее. Вот, и меня пригласили на открытие. Вот. Как раз о языке написано в афише на презентацию. Может быть презентация выставки или все-таки есть открытие выставки? Открытие выставки по-русски называется вернисаж. По-русски называется вернисаж? Да. Хотя это французское слово, очень интересно. Но презентации выставки mm -hmm. не может быть, может быть либо открытие выставки, либо мы просто говорим Вернисаж. То есть Вернисаж mm -hmm. само слово заключает в себе сразу маскировку. Надо меня, потому что я выставки. получила пригласительный билет, написано на презентация. Я как-то немножко не поняла. И вот вы очень интересно. Сделала, да. Вы правильно сделали, что не поняли. У вас чувство языка хорошее. Да. Да. Вот и поэтому вот сейчас немножечко спешу, потому что мне надо сейчас поставить все картины на месте, заниматься тем, что чтобы пространство было готовым к ну, Вернисажу. К Вернисажу. Но да. я видела э, некоторые из ваших картин в Фейсбуке. Да. И э, они э, посвящены морю. Они такие посвящены морю, картины. да. Да. Это только морская вода. Я фотографирую. Вот, вот mm -hmm. на этой выставке только морская вода. Еще и Средиземного моря. Это Кипр и Греция. Вот. Совершенно потрясающие вещи. Я Спасибо. думаю. Спасибо. И я сама с удовольствием побываю на этой выставке, и остальные казанцы будут. Но в предыдущий раз, когда мы с вами почти 10 лет тому назад познакомились, вы были в Казани в связи с Толстым. Да, совершенно точно. Mm -hmm. По а, приглашению Тол... Света Коноваловой, да. между а, Расскажите о роли Толстого в вашей жизни, потому что мы сейчас находимся с вами в здании где э, бывал Толстой, и здесь он был, он лежал в клинике в 1847 году, здесь он начал вести свои дневники. Да. Это здание для нас мемориальное. Да. И вот э, что связывает вас с Толстым? Сколько дней вы хотите, чтобы я рассказывала? Это очень большая тема. Толстой занимает очень большую часть моей жизни, моих переводов. Я как раз начала с его дневников, поэтому я приехала тогда уже да, так давно, больше 10, больше 10 лет, 10 лет да, назад, 15 было, да. лет назад это было. Это было еще а, музей Боротынского. В втором году да, это было. Да. да, это очень красиво, если вы помните, mm -hmm. было все. Вот. И сделала такой свой отбор дневников и писем Толстого. Потом, это было очень долго, это было 10 лет работы, потому что, вы знаете, там 49 томов из 90 томника посвящены да. вот этим ин, интимным, э, как это мы говорим по-русски, ну вот его лич, годы, личные, лич, да, личные записки, что ли. Дневник. Дневники, письма. И письма. Дневники, mm -hmm. письма, да-да-да. Вот. А потом как-то все больше и больше знала Толстого и начала переводить те произведения, в которых я влюблена, как «Семейное счастье», например. Это такой редкий текст, его немногие даже любители Толстого в России читали, «Семейное счастье». Я считаю, что это просто жемчужина литературы русской. да. То есть вы его перевели этот текст на испанский? Я его перевела этот текст на испанский, не только это. Представьте себе, это случилось четыре года тому назад, и только что у нас не, не только что год назад было уже пятое переиздание. То есть в Испании пользуются Да, мы испаноязычных стран. В, мы продали больше десяти тысяч экземпляров этой книги. Сейчас в России книги не продаются в таком количестве, как у ну, вас это в Толстой, Толстой. Это Толстой, да, mm -hmm. да. А вот это ваше новое. А книга. вот это я просто думала, вдруг мы сможем рассказать, поскольку дневники и письма, мне кажется, что это как портрет. Автопортрет Толстого. То есть он рисует себя через его дневниковые записи, через его письма к любимым людям и к знакомым. Это он делает свой автопортрет. Это автопортрет как-то развивается в течение всех этих сколько лет он это писал а потом мне пришло в голову что автопортрет автопортретом но портрет портретом и я начала искать э, воспоминания современников толстого то есть кто что о нем писал и это будет такая серия называется таким я в толстой и сюда входят э, Воспоминания Арбузова, вы знаете, Лакея Толстого, который да. шел с ним пешком до Оптыны Пустин. Потом Чайковский о том, как музыка действовала на Лва Толстого. Еще Кенан Джордж, вот, который был в Сибири и так далее. На следующее это будет семь книжечек. Это первое. первое. Вот на следующее будет воспоминания Софьи Андреевна о том, как он делал ей предложение. В общем-то, и так потихонечку будет образоваться портрет, глаза современников такой обширный портрет толстого а по каком принципу вы отбираете эти воспоминания мне очень важно чтобы они были абсолютно разные чтобы толстого можно было видеть с этой точки зрения потом с этой точки зрения потом с этой точки зрения чтобы сам читатель сделал для себя вот этот портрет который мы рисуем штрихами и да, вот не, не, не даем это грубым образом, а штрихом. Это я сама делаю. Я сижу в библиотеке в Москве, выкапываю всякие эти тексты, и потом делаю, как, знаете, как играешь в шахматы. Вот это здесь идет, это здесь идет, а если сюда пойдет, погуваешь, а если, ну вот так вот, игра. Такая, mm -hmm. литературная. И вообще воспоминания, помимо того, что это Толстой, воспоминания в Испании. Вы сейчас живете в Испании, в Барселоне. Живу в Барселоне, а, да. А, а, вообще интересует испанцев воспоминания, пить. Очень, очень, очень, очень. Больше, чем очень. художественная литература или меньше? Вот у нас не есть, могу сейчас резко интереса а, к литературе, которая называется документ, даже больше, чем художественная литература. Я не думаю. Я не думаю. Я, я не могу сказать, я не издатель, я не знаю, как что продается. Но я знаю, что, например, вот «Семейное счастье» это не документальная да, литература, это, да. а каждые два года я получаю новые три экземпляри шестого издания, там, пятого переиздания. Это вообще невероятно. А, например, дневники Мариной Цветаевой тоже было очень интересно. «Земные приметы». Да? Они вышли, и через три месяца мы сделали переиздание. Это очень интересно. Но вы занимаетесь еще Цветаевой, вы бывали неоднократно в Елабуге. Я занимаюсь... Я, я переводчик, то есть у меня много авторов, но больше всех я перевожу Толстого и цвета его. Да. То есть это проза и поэзия. Нет, поэзию я, пере... я перевожу Просу в основном, а поэзию я перевожу с потрясающим мексиканским поэтом, который... Мы работаем, как Цветаева работала, в четырех руках, да? То есть я делаю подстрочник, потом читаю... 150 раз, если это нужно, тексты, чтобы поэт вошел в музыку текста. Он старается произвести эту музыку. В общем-то, мы вместе работаем. Да, Вы выпустили... Да. Потрясающе! Почему? Это очень интересно. Получается так, что вы подсказываете поэту? То есть вы даете подсрочник, а поэт уже... Я даю подсрочник, а потом, значит, я ему читаю. Я ему читаю... Чтобы про... он ритм слышал. Чтобы он ритм Но очень часто я не могу. Тогда я прошу русского читать. Читать. <со> чтобы он прочел эти стихи или она. чтобы И, и мы записываем. И вы знаете, какое Мехико? Мехико – это огромный город. Тогда мой поэт ставит себе в машину запись и слушает музыку на русском языке, не знаю, три часа по дороге на работу. И когда он входит в эту музыку, тогда он дает свою версию эту версию я проверяю чтобы он не очень далеко ушел от смысла потому что мы преследуем музыку но смысл тоже надо как-то сохранить это очень длительная работа но она но я страстно ее люблю да но вы ведь еще один из организаторов семинаров переводчиков в ясной поляне да я была. Я угу. сейчас немножко отошла, угу. но в, в, в течение 10 лет, да, я занималась. Вы готовили приглашением, это да, я приглашала. Большая, да, да, да, да, Это очень большая работа. <свят> и сейчас То мы меня... тоже сотрудничаем с Ясной Поляной. Да. Казанский университет, конечно. Да, да. Вот это было очень интересно, особенно первый год, когда я откапывала переводчиков. И я не знаю, например, на финский язык я звонила, допустим, в ассоциацию переводчиков, мне давали список переводчиков рус, с русского языка и иди пойми на финском языке, кто переводит Толстого. Значит, по принципу Анна Каренина, Иван э, Смерть Ивана Ильича, значит, Иван Ильич или Война и мир, три слова. И по этому принципу я догадалась, кто переводчик Толстого. Потом, начало, потом уже легче пошло, потому что один тебя рекомендует другого, и все, но первый год был, как, знаете, как Шерлок Холмс, Кто переводит Толстого? Ну, вообще, в Толстой, конечно, это то, что связывает людей в разных странах У меня была потрясающая история Я ездила панировать диссертацию в Рим В Торвергата вот, В конце апреля И снимала квартиру И разговаривала с хозяином Он меня спросил, кто я по специальности Я скромно сказала, что филолог Потому что ну, как-то в нашем современном мире Быть филологом Я не могу сказать, что мне было стыдно В этом признаться Но какая-то странная уже профессия И он меня спросил, чем вы занимаетесь Я говорю, толстым и оказалось, что он писал сценарий Пани Карениной для итальянского телевидения. Ничего себе. Вот такая была тоже потрясающая встреча. И Толстой нас так соединил и объединил на эти дни, что мы даже подружились. Прекрасно, да. А кто вот... У меня вопрос к вам обеим. Кто еще помимо Толстого в русской культуре, среди русских писателей, важен для вас и, может быть, в ваших странах? А, ну, Толстой понятно, он, конечно, фигура абсолютно выламывающейся абсолютной величины. Да? Может быть, кто-то еще из писателей. Известно ли а, что-нибудь о современной русской культуре и литературе в Испании, в Мексике, во Франции? Вот я... Чехов, например. Вы сказали о Чехове. Чехов, да, Чехов, Чехов конечно, это особенно это очень, очень часто ставят в театре. Больше в Мексике, чем в Барселоне, я не знаю, в остальной Испании. Да? Вот, Чехов очень важен. Достоевский, естественно, есть, вы знаете, Толстой, Достоевский. Да, во это... да, Франции да. это больше да. Достоевский. Даже есть такое выражение «Толостоевский». Толстоевский. Да, французы, которые только немного, чуть-чуть. Только лекаратуре. вот этих двоих. Да, только этих двоих. Это самое известное. И я хочу сказать, что достоевский очень доступен даже для подростков, например. Некоторые его произведения, не все, конечно. И что они могут, дети, которые мало читают, они довольно легко могут прочитать романы Достоевского легче, чем других, по-моему, авторов, потому что он писал быстро, как известно, это он диктовал. И для молодых людей, которые не привыкли читать длинные описания и так далее, более нетерпели, нетерпеливые и так далее, по-моему, это для них хорошая пища. Вот. А мне кажется, Достоевский ближе к французскому национальному характеру, с какой-то да, рефлексией, верно, да. сложными размышлениями. Он ближе, может быть, к французской литературе даже XVIII века. Ближе, чем Толстой, может быть, да, и Да, я согласна, гораздо ближе. Толстой немножко непонятен, то есть это уже больше русская душа. Непонятен? Да, и слишком слишком длинные <свят> для француза вы знаете был такой э, э, как это провизор и называется то есть директор э, лицея э, однажды он мне рассказывал русская ассистентка э, в, э, в городе э, она работала в этом лице уже 10 лет и вдруг он э, вдумал ее вызвать к себе в кабинет и, а вы русская и советского союза тогда как мне в вас жалко да? И потом он говорит: о, "Да, я, я прочитал вот э, Василия гроссмана "Жизнь и судьба". А о, как интересно, да? И вы и какое-то место в романе вам понравится Вы знаете, я не, я не дочитал роман, очень длинный. Это, это директор лицея говорит. Так что французы, я не знаю, это не нация, которая больше всего читает сегодня, по крайней мере. А, поэтому я думаю, что бояться э, этих, как война и мир, это очень-очень длинный... длинный текст. Да. И э, фильм э, Бандакчука Банда его будет показывать в моем маленьком городе э, во время довольно хорошего международного кинофестиваля в ноябре и бу будут показывать 7 часов. Я думаю, что для француза это... Испытание. Могу, испытание, да. А <свят> для испанцев? Нет, у нас наоборот как раз сейчас переводится снова ⁇ Война и мир ⁇ Вот очень хорошим молодым переводчиком. И я думаю, что это будет на ура, потому что сейчас у нас Толстого читают. Он чит, действительно читаемый писатель. Мне кажется, что литература а, в нашем современном сложном мире, где столько проблем столько конфликтов, это то, что на самом деле может связывать разные страны и разных людей. Совершенно а, потрясающе то, как вы говорите на русском языке. Это у вас обеих как будто он совершенно родной. А для меня совершенно удивительно то, с какой любовью вы говорите о русской литературе. И для меня, как специалиста в области русской литературы, это просто потрясающе приятно. И мне кажется, что э, вот сложные отношения, которые сейчас между странами существуют, их можно преодолеть только благодаря культуре и переводу, и знанию языков. И вы правы совершенно, надо... Чувствовать себя в другой стране, как будто бы э, в своей стране, потому что э, да, если ты говоришь на этом да. языке, то ты понимаешь, да. этих людей они становятся родными, близкими для тебя. И тогда уже никакие конфликты, в принципе, не важны. Может быть, вы что-нибудь хотите сказать, что да, а, да, студент... казанцам или что да, я я училась на стажировке в что я в что я я ну, стала действительно обожать русский язык и русскую культуру и так далее И было немножко как сказать но ну, в этой русской душе чувствуется что-то экстремальное и может быть из-за этого я захотела потому что я в то же время учила китайский язык поехать в китай я поехала туда на два года, чтобы лечиться от русского языка и от русской культуры, потому что это как болезнь. И я знаю, что и сегодня, вот, моя дочь работает в Париже в музее контрафакта, у нее есть эм, э, молодая девушка, которая проходит стажировку у нее, и она обожает тоже русскую культуру поехала в петербург на стажировку и э, кажется это болезнь все еще, еще существует то есть э, э, любовь э, к русскому миру и любовь русского языка и вот я была в китае два года и вернулась во франции но все-таки это моя как сказать э, первая любовь это русский язык и русская культура и это не изменится Сельма, а... Я хочу добавить. Хочу... <смех> к <болезни. смех> К <болезни. смех> В том, что когда я уже заканчивала аспирантуру здесь, мне предложили учиться в Греции. И я уже в то время начинала учить новогреческий язык. Я согласилась. И поехала в Грецию. И страны такие разные, люди такие разные, их характеры такие разные. И вдруг через три месяца столько, столько радости, столько феста, да, вот я села на самолет и приехала в Россию на чуть-чуть вот этой русской души, которой так не хватает, когда ты не в России. Так что вот, Мариан права, это как, как болезнь, и уже и не хочется лечиться от этой болезни. Да, действительно. Любовь к Италии называется болезнью Стендаля. Мы придумаем название для этой болезни. Это будет тоже очень красиво называться. Спасибо большое нашим гостям. И я надеюсь, что сотрудничество с вами и ваши приезды в Казань и встречи с нашими студентами еще неоднократно у нас с вами состоятся здесь в Казани, в Казанском университете. Спасибо вам, Спасибо. Спасибо. Всего доброго.